Косы ивом в небо синего бант, Лнет к сухому плетню белым боком изба, заливаясь, поет соловейка хмельной, Там, в сторонке моей, безгранично родной, Где так верилось мне в беспредельность добра. Где, как улей, гудела весь день детвора? Где любви бил родник Уймой солнечных струй? Где сто раз терпеливо Дитя, не балуй! Как, бабуля, скажи, Отыскать тот вокзал? Я в любую готова отправиться даль, лишь бы только увидеть улыбку твою, рассказать, как у бездны была на краю, как спасалась молитвой, Что в детстве тогда мудро в душу вложила ты мне навсегда, Осушить. Вновь твоим поцелуем глаза И услышать, как прежде Не плачь, ягоза Светлый мой человек Нежных дней оберег Много раз с той поры Холмик твой прятал снег А я тихо с тобой Говорю Говорю, провожая свой день и встречая зарю.